Криш, это, правда, уже после того, как расстался с мячом Лунга, но штрафной будет назначен. Извиняйте, Доминико, конечно... На работе 50. за «Зенит» болеет 2-1. «Зенит» жмёт в Урале. Нормальный парень. Только «Зенит» в Урале жмет. Давай, давай, давай, «Зенит» за 2-1. Мы с Сейчас по ноге. Наш итальянский защитник отсюда будет в подачу в штрафную. Это понятно. Так вот на работе смотрят футбол. футбол. Да, слушай, вернее. 84-й Тем временем, вы знаете, вот «Зенит» появился в счете АСКА. Сейчас уже играет 2-2, хотя бы. правильно. скай на играет. Наверх штрафную нашу, отбивает мяч защитники а Зенита. И прикатывается мяч затем в центральной линии. Там скидка плечом не получилась, увы, у нашего футболиста, потому что прихватили футболисты Урала. Пас по правому флангу так и не прошел. У хозяев укрывает мяч корпусом. Крышет в итоге теряет. И вот шатов дорабатывает вообще шатов сегодня. Ничурается и черная работа, вообще очень много работает, чтобы показывать что достойно основного состава Олег Шатов. Это, на мой взгляд, очень правильно. И зарабатывает Аус. Справа фланга Урал. Нет, вы знаете, опять штрафной. И пробивать будет опять Кантамир 85-й минута матча. 2-1 Зенит выигрывает в Екатеринбурге. Подача в штрафную. Опасно, но отбили наши защитники. Завестный мяч под удар. Кому-то из футболистов Урала никто не смог в итоге удар в непонятном направлении у гостей. И в итоге, кажется, свисток. Нарушение правил подаки фиксирует арбитр, как мне показалось. Принимал мяч э -э, с аркистов. Ну и действительно нарушение правил. Рукой это играть нельзя, ни штрафной, нигде только вратарю. И кто только в своей штрафной. Что-то меня часто сегодня на ликбе сносит. Тем временем будет удар э -э, с линии штрафной площадки в исполнении Юрия Ладыгина. 85 минут матча уже позади Зенит выигрывает. Зенитушка, дави! Зенитушка, дави! На не добрался до мяча никто у нас на правом фланге. Он очень не хочется, чтобы Зенит сейчас начал играть на удержание при всей усталости, при всех там перегрузках, которые довелось нашей команде испытать. Ну, просто очень сильно этого не хочется. Передача сейчас э, следует. Э, в центр обороны Урала, затем дальше на Новикова. И отсюда еще одна передача в центральный круг. Дальше пас вперед, еще одна передача на правый фланг, попытка атаковать Новикова, дальше идти по бровке, Лунгу здесь поучаствовал, пас назад, пас снова на Лунгу на правый фланг, Лунгу, Лунгу вот, сейчас пойдет справа, сместится поближе к штрафной, делает пас назад, передача в штрафную не проходит от Асоведу, в итоге отбивают наши защитники, Установку получаем из политики. Пас на левый фланг. Идет Урал вперед. Восьмерштаймет матча заканчивается. 2-1. Зенит выигрывает на выезде в Катеринбурге, хотя проигрывал 0-1. А сейчас с мячом Перхамов пас направо. Новиков уже часто, удивительно часто находится на плохом пуле Зенита. До этого только оборонительно функции выполнял. Навес на левый фланг получился, пас, вернее, получился. В конце концов, у Урала. Вот пошел Чуклив, штрафов ходит. Уда! вместо него 89 раздражает 3 такие тяжелые листы, номера не очень понимаю в чем их сущность но выходит тем временем э, именно ерохин это российский полузащитник пробовал себя проявить в разных командах очень высокий парень это метр 94 насколько я помню его рост и сейчас получит свой шанс ему 24 года он вообще арендован э, в аренду взят у... Хабаровской Скайнер, в он пришел в начале сезона, но в конце концов, сразу же, чтобы остаться в премьер-лиге, отправился сюда. А, Екатеринбург. Пас на правый фланг снова боролся здесь. Часам лук с нашим футболистом заработал аут передача вперед. В управлении Саркисова все заканчивается тем, что в Аут убивают мяч наши защитники. За боковой снова Лонду чаще всех касается мяча сейчас совершенно очевидного у Екатеринбурга. Свечом Мурал. Передача по центру, на Беркану. слева открывается Чуклей, 88-я минута матча 2-1, Зенит Вейгровид. Немножко тревожно, что мяч у наших ворот, передача вперед, а затем уже пас назад, наверное, под обработку на ведал, сейчас бы вперед сделать передачу и перехватили вроде бы наши, отбили, но нарушение правил, и причем явный фолл совершенно, против Асселина сыграл группу и сейчас... То есть, вероятно, целью и целью по как называется и эта штука, которую ты купила? В не точно ну иди сюда, скажи. Ну, да. Штрафной сейчас будет 89 Прямо в эфире, говори. Адрес назови эти ковдосужи, адрес, чтобы никто, люди не брали. Углового совета. Я один Борьба за мяч отбивает. Да, за мяч. здесь. Вообще никого не было один из них пробежал, чтобы воссоздать мучаство. Два молотоса на передачу вперед, и перхамов. Халк пиналку не забил, блин. Урала. Так да, вот реагирует было. Передача через верха могу. Перехватили зенитовцы. И вот опасная атака. Опасно в штрафную входит Халк. Что там такое? Показывает Игорь что нарушение было. И Халк машет руками очень негодующе, прям как его именной прототип, ну что делать было в этой ситуации, да? передачу сделал хорошую шатку, что там, неужели рукой себе подработал халф, потому что на положение вне игры было совсем мало покоя. с мячом сейчас «Зенит», передача по центру, .uar. в нашем матче, напомню, счет 2-1, по-прежнему «Зенит» выигрывает у «Урала», передача через центральный круг, и затем сильный навес на Когнева, отбивает мяч головой наши футболисты. И сильный навес здесь от наших защитников на левый фланг. Кому цепиться бы за мяч? Рикошет. А вот здесь перехватили мяч. Занитовцы по своему флангу можно в контрнаху пойти. 90 минут до мяча. Выбирал 2-1, выдержать нужно мяч сейчас не торопиться. Передача вперед прошла. И здесь Халкли, но отталкивал, отталкивал. Явно же рукой сейчас его новиком ну что так? Ну, по ну почему? Ну почему нет штрафного здесь? Ну ладно, две минуты добавлены, нужно эти две минуты продержаться каким-то образом в нашей команде. Давай, Зенит, давай! Очень неуступчивая команда, которая под натиском своих трибун сегодня сражалась, выигрывала даже у Зенита, но сейчас проигрывает пока. Стоит сыграть минуту сорок с мячом Урал. Глади, да. Штрафной на